Попробуем ответить на главный вопрос. Почему лайнер, который называли «великим непотопляемым», погиб в своем первом же плавании? Восстановим хронику рокового рейса. 10 апреля 1912 года, после недельной стоянки в Саундгемптоне, «Титаник» идет в Шербур, Франция, затем в Квинстаун. Взяв почту и недостающих пассажиров,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 Вмять, деформировать, но не вскрыть, как консервную банку по всему борту. Зато всем памятным взрывы паровых котлов и угольной пыли на первых пароходах. К тому же дотошные журналисты выяснили, что перед отплытием с «Титаника» почему-то дезертировали опытный кочегар Джон Кофи и сразу несколько штатных пожарных. Они путанно объясняют свое бегство. Значит, что-то скрывают? А если они знали о пожаре и чего-то опасались? Чего?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 для опытного капитана это не катастрофа, к тому же свидетели единодушны. 14 апреля утром пожар в бункере наконец был потушен. Нашлись матросы, которые заново красили обгоревшие переборки. Значит, взрыва не было. Однако эту версию вспомнили после первых погружений к обломкам Титаника. Сенсационным открытием доктора Балларда оказалось то, что на дне лежит не целый, а разорванный на три части лайнер.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 В воскресенье, 14 апреля, «Титаник» идет почти на предельной скорости, не обращая внимания на радиосообщение о ледовой угрозе. Точно известно, что капитан держал в руках по крайней мере два из шести таких предупреждений. На мостике вахтенные офицеры ожидают увидеть первые льды около 23 часов. Значит, появление айсбергов не было сюрпризом. А куда девались остальные радиопредупреждения? Почему, наконец, «Титаник» не снижал скорости – Однако неожиданно на защиту капитана выступили эксперты. Оказалось, что за предыдущие 20 лет в 32 тысячах рейсах через Атлантику от столкновения с айсбергом серьезно пострадало всего одно судно. И то обошлось без жертв. Даже свидетели, офицеры «Титаника», не увидели серьезных нарушений в действиях капитана. А опытные моряки в суде недоуменно пожимали плечами. До да любой пароход получит два десятка таких предупреждений в рейсе через Атлантику. И если ложиться в дрейф из-за каждой льдины, переход будет длиться месяц. К тому же всегда известна точка поворота, где трансатлантические лайнеры изменяли курс. «Титаник» повернул даже позднее обычного. Что это значит? Да очень просто.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 Выслушав экспертов, суд решил, что столкновение «Титаника» с айсбергом – просто роковая случайность. Журналисты считали иначе. Все газеты обошла стенограмма радиопереговоров «Титаника» незадолго до катастрофы. В 22.55 с ним на связь вышел пароход «Калифорния». «Мы остановились и окружены льдами. Наши координаты...» Радист «Титаника», не дослушав, грубо оборвал коллегу. «Заткнись, ты заглушаешь мой сигнал. Я на связи с мысом рейс». Чем же был так занят радист суперлайнера? Дело в том, что телеграмма с борта «Титаника» в 1912 году – это как звонок с космической станции сегодня. Просьба пассажира – закон. К тому же это хорошая возможность заработать. Вот почему телеграфисты Титаника трудились 24 часа в сутки, посылая на берег радиоприветы пассажиров. Ледовое предупреждение парохода «Калифорния» на мостик так и не поступило. А через 40 минут из вороньего гнезда на мачте Титаника раздались три удара колокола. Сигнал, что прямо по курсу – препятствие. Подав сигнал, вперед смотрящий матрос «Флит» связался с мостиком. Этот разговор будет очень важен для нашего расследования. Вот его стенограмма. «Флит! Айсберг прямо по курсу!» Первый помощник «Мердок» командует. Лево руля!» «Рулевой вращает штурвал до самого упора!» «Мердок! Стоп, машина! Полный назад!» Через полминуты айсберг навис по правому борту корабля и обламывая куски льда Арангоу «Титаника» долгие 10 секунд скребет по корпусу лайнера, исчезая в темноте. Пассажиры почти не заметили столкновения. Зато в носовые отсеки через пробоины врывается ревущий поток воды. В пять минут первого стал ощутим крен Нанос. нос. Капитан уже точно знает, что «Титаник» обречен. В лучшем случае осталось два часа для эвакуации двух тысяч человек.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 Этот широкоплечий, уверенный в себе человек с аккуратно постриженной бородой и умным взглядом представлял собой идеальный образ капитана. И Джи, как его звали на флоте, всегда пользовался безграничным уважением команды. Им восхищались самые капризные пассажиры-миллионеры. Ему безоговорочно верили. Эдвард Джон Смит, 62 года. Командор компании White Star Line. «Самый высокооплачиваемый капитан Англии». Из интервью Смита газете «Нью-Йорк Таймс» «Я не могу представить происшествие, которое вынудит мой корабль затонуть. Современное судостроение сделало это практически невозможным». Газеты писали, что за четверть века плавания у капитана Смита практически не было аварии. Во время следствия они же раскопали сенсацию –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 Через год вверенный ему пароход «Коптик» сел на мель в гавани Рио-де-Жанейро. Еще через год – пожар на пароходе «Можестик» под командованием Смита. В 1904 году Эдвард Смит получил звание командора Уайт Стар Лайн». Теперь он вводит только флагманы компании. Но уже в 1906 еще один пожар на его пароходе. В порту Ливерпуля горит «Балтик», в 1909 году капитан Смит посадил на мель у входа в гавань Нью-Йорка свой пароход «Адриатик». В мае 1911 капитан Смит назначен на новый флагман «Уайт Стар» – «Олимпик». Об этом стоит рассказать подробнее. Дело в том, что «Титаник» был вторым лайнером класса «Олимпик» – стопроцентной копией корабля, который к первому рейсу «Титаника» уже 12 раз пересек Атлантику. Спуск на воду «Олимпика» стал главной сенсацией в Англии начала века. Это «Олимпик» в первую очередь рекламировала компания White Star Line. Только катастрофа выдвинет на первый план «Титаник». Он лишь на 8 сантиметров длиннее собрата, хотя водоизмещением превосходит его на 1000 тонн. Однако на большинстве посмертных фотографий «Титаника» на самом деле «Олимпик».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 Две пробоины в борту и судебные издержки обошлись у White Star Line, 7 недель ремонта и огромные деньги. Суд оправдал капитана Смита, ведь у штурвала стоял Лоцман. Но едва выйдя из ремонта, через 8 месяцев Олимпик наскочил на затонувший корабль и потерял лопасть винта. И все-таки Эдвард Смит назначен капитаном Титаника. Отложим эту загадку в сторону.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 1908 году компания «Кьюнарт Лайнс» спустила на воду борзых моря лайнеры «Лузитания» и «Мавритания». Они развили рекордную скорость, получив желанную награду – голубую ленту «Атлантики». Этот вымпел стоил любых денег. По статистике, лайнер-обладатель голубой ленты имел в среднем в четыре раза больше пассажиров, чем менее удачливые конкуренты».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 Олимпик не смог побить рекорд лайнеров Кьюнарт Лайнс. К тому же после двух аварий он выбыл из игры. Теперь вся ставка Уайт Стар на Титаник. Деньги правительства и пассажиров с лихвой покроют все убытки. И капитан Смит готов выжить из корабля все, несмотря на сложную ледовую обстановку. В погоне за голубой лентой Атлантики Титаник, наращивая ход, идет прямо в району льдов. Последним звеном в цепи роковых ошибок оказались действия офицера Мердока. Уильям Макмастер Мердок, 38 лет. Первый помощник на Титанике. Капитанское удостоверение номер 025-780. Опытный офицер, энергичен, инициативен. Вот строки из руководства по мореплаванию от 1910 года.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 Когда матрос флит в вороньем гнезде Титаника известил мостик об айсберге прямо по курсу, тот самый Мердок, который несколько лет назад в такой же ситуации спас свой корабль, сделал все, что делать было категорически запрещено. Вспомним, он скомандовал лево руля и затем стоп-машина, полный назад. В результате основной удар пришелся не в нос, в самое прочное место корабля, а в его бок. Почти 100 метров борта «Титаника» ниже ватерлинии были вспороты, как консервная банка. Всего 10 секунд потребовалось, чтобы вынести смертный приговор самому большому и самому прекрасному судну в мире. Именно стремление капитана Смита любой ценой выиграть в безумной гонке за голубую ленту Атлантики оказалось главной причиной катастрофы. Однако эта версия не объясняет целый ряд загадок «Титаника». Почему 55 vip пассажиров вернули билеты в последний момент перед рейсом? Зачем на «Титанике» перед отплытием срочно произвели ремонт, изменивший его внешность? Что делал на судне директор компании White Star Line? Как могло случиться, что на лайнере не нашлось бинокли для вперед смотрящих в вороньем гнезде? Почему опытный офицер Мердок грубо нарушил став в момент столкновения? Недавно появилась еще одна версия гибели Титаника. Сначала ее посчитали дешевой сенсацией, но неожиданно оказалось, что она дает ответ на все эти вопросы. Прежде чем рассмотреть эту версию, давайте вспомним, что у «Титаника» был предшественник-близнец – лайнер «Олимпик». Идея самых совершенных в мире пароходов принадлежала чистолюбивым владельцам компании «Уайт Стар Лайн», которую возглавлял Джозеф Брюс Исмей. Джозеф Брюс Исмей, 50 лет, директор компании White Стар Лайн». Президент компании International Markentile Marine, член Совета директоров ряда британских страховых и транспортных компаний. В 1902 году ИСМИ сумел объединить английские технологии и американские капиталы. Компания White Star Line вошла в американский трест International Markentile Marine. Планы создания величайшего плавучего дворца – Вполне соответствовали мании величия хозяина Треста, Джона Моргана. Джон Пирпойнт Морган, 75 лет, миллиардер, владелец всех лайнеров компании White Star Line, умен, жесток, беспринципен. 20 октября 1910 года со стапеля сходит первый суперлайнер Олимпик, еще через год второй, еще более роскошный Титаник. Он обошелся Моргану в современных ценах около 400 миллионов долларов. Очевидная странность – назначить на Титаник капитана, дважды чуть не утопившего его брата-близнеца Олимпик и принесшего компании огромные убытки. За куда меньшие провинности, без сожаления, списывали на берег. Однако Морган утверждает кандидатуру Смита. Капитану обещано, что по возвращении – его с почетом проводят в отставку, и Смит полон желания угодить компании. Угодить? Но какой ценой? Именно здесь завязка самой скандальной версии гибели Титаника. 13 апреля 1912 года в Атлантике затонул не Титаник, а его близнец Олимпик. И катастрофа эта была тщательно спланирована и осуществлена хозяевами лайнера и его капитаном. Это фото снято 6 марта. Титаник и Олимпик рядом в доке Белфаста. Корабли стопроцентно похожи. Разница в одном. Титаник новый с иголочки, а Олимпик наскоро залатан после аварии. Его просто опасно выпускать на линию. А теперь внимание! Если поменять местами плиты с названиями кораблей-близнецов и предметы на борту, несущие имя корабля, даже специалист не заметит подмены. Афера лежит на поверхности. «Титаник» под именем «Олимпика» будично уйдет в плавание. Зато отремонтированный «Олимпик» под названием «Титаник» с помпой отправится в свой первый рейс чтобы потерпеть аварию, ну, например, столкнувшись с айсбергом. Выгоды. Огромная страховая премия, которая с лихвой покроет все убытки. Риск, если удастся соблюсти тайну, практически никакого. При столкновении, возможно, пострадают 2-3 человека, но ведь лайнер не потопляем, Он ляжет в дрейф, а пассажиров возьмут на борт суда, которых всегда много на оживленной Атлантической трассе. В тайну должны быть посвящены те, кто устроит аварию, капитан и его первые офицеры, а руководить операцией может сам директор White Star Line Брюс Исмей. В марте Титаник под именем Олимпика возобновляет рейсы в Нью-Йорк, а наскоро залатанный Олимпик 11 апреля уходит как Титаник в свой роковой рейс. Само собой, Морган не станет рисковать и найдет предлог остаться. И не только Морган. Эта версия легко объясняет, почему многие vip пассажиры под разными предлогами отказались от рейса в последний момент. Среди них сам Морган, сталелитейный магнат Генри Клейфрик, Американский посол во Франции, миллионер Альфред Вандербильд с женой, на борту не оказалось еще около 50 VIP пассажиров и даже некоторых членов команды. Кто-то мог знать, а кто-то догадываться. В эту версию легко укладывается и назначение Эдварда Смита. Почетный уход на пенсию как плата за выполнение тайного задания. Вот почему исчезли бинокли из Вороньего гнезда. Вот почему «Титаник», не слыша предупреждений и очертя голову, шел во льды. Вот из-за чего опытный офицер Мердок нарушил устав. В 1912 году во всех газетах еще одна сенсация. За 14 лет до трагедии «Титаника» в США вышла повесть некоего Робертсона «Тщетность» о гибели корабля, столкнувшегося с айсбергом. Совершенно необъяснимыми оказались поразительные совпадения катастроф, реальные и выдуманные. Совпадали даже размеры корабля и водоизмещение. Может, именно повесть Робертсона, попав в руки Моргану, натолкнула его на мысль, как разом решить финансовые проблемы? Впрочем, даже Исма и Морган вряд ли допускали возможность гибели Титаника при столкновении с айсбергом.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 я, так сказать, абсолютно убежден, что там лежит Титаник. Об этом ну, говорит очень много фактов, в том числе и поднятые предметы. Телеграф, к примеру, там выбито 400. 400 это номер Титаника. Часть корпуса, это значит, огромная часть борта, примерно 10 тонн весом, вот. Она э, стояла в музее в Чикаго, и там была выбита цифра 400. Я вообще э, не видел ни одной детали, ни одного предмета на дне и, так сказать, поднятого предмета где-то в музее, где бы была марка «Олимпик» или номер 401.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 Лайнер, носивший название «Олимпик», был разобран еще в 1938-м. Это тоже ставит под сомнение возможность идентификации корабля по номеру проекта. Известны только два предмета, которые несут на себе имя «Титаник». Это плита с названием на борту корабля и багажная бирка, поднятая с со дна. Согласитесь, это мало что доказывает. Зато еще доктор Баллард обнаружил в корпусе судна, Непроницаемую переборку которой не было на имевшемся у него плане Титаника мы спускались много раз у нас было э, порядка 120 э, спусков за э, вот эти семь экспедиций я лично 37 и мы не видели надписи Титаник ни буквы Т ни на правом, ни на левом борту Титаника и не в кормовой части вот там где значит утверждают французы что они значит очистили букву Т, тоже там тоже ничего нет там все покрыто ржавчиной мы специально с камероном когда снимали фильм в 95 году пробовали найти надпись по левому борту по правому борту левые борты слазили весь Правые, слегка прошли, специально просто для этого тратили время. Надписи мы не увидели. Это значит, что версия о подмене кораблей до сих пор имеет право на жизнь. Организаторов аферы могло бы оправдать только одно. Они не подозревали, что суперлайнер класса «Олимпик» мог утонуть из-за столкновения с айсбергом. Однако «Титаник» утонул. Есть версия, которая делает главным подозреваемым еще одного пассажира. Эндрюс более двух лет посвятил суперлайнерам. При строительстве он использовал самые лучшие материалы и новейшие технологии. Все должно было обеспечить безопасность и комфортность плавания. От автоматических дверей в водонепроницаемых переборках до тренажеров в спортивном зале. Томас Эндрюс, 37 лет, главный конструктор верфи харленд вольф Прошел путь от клерка до главного инженера, специалист мирового класса. Называл «Титаник» кораблем своей мечты. Именно он в первые минуты после аварии осмотрит трюм и первым сообщит капитану, что корабль обречен. Но виновен в этом прежде всего сам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 Вода просто переливалась через переборки, заливая отсек за отсеком, пока корабль не затонул. Известно, что у конкурентов в компании QNART Lines водонепроницаемые отсеки лайнеров были герметичны. Значит, всему виной ошибка конструктора время докажет правоту Томаса Эндрюса. В 1915 году, после попадания немецкой торпеды, лайнер «Лузитания» из-за герметичности затопленных отсеков потерял остойчивость и, перевернувшись, затонул через 10 минут, погубив весь экипаж. У «Титаника», благодаря Эндрюсу, оказалось в запасе 2,5 часа. Много лет ученые пытались разобраться, почему же все-таки лед не вмял, а прорезал корпус «Титаника». Вывод. Оказался сенсацией. Лучшая сталь того времени не выдерживала низких температур. В 1991 году с нами работала группа из Бетфордского океанографического института в Галифаксе. Отбирались образцы, отбирались образцы корпуса, заклепок там и так далее. Было поднято всего семь значит, образцов. В общем, разных образцов, частей корпуса Титаника. Ну и было установлено в процессе анализа, что э, в составе стали очень высокий процент серы. То есть это создавало э, хрупкость. И, видимо, это явилось причиной того, что значит, лед, то есть значит, Айсберг, прорезал корпус Титаника вот на эти шесть отсеков это значит лучший морской конструктор своего времени Томас Эндрюс невиновен, виноваты сами несовершенные технологии начала века однако есть еще одна версия катастрофы В начале прошлого века фон Тирпиц выступил с идеей создания сильного флота как главного орудия передела мира. А вскоре Германия буквально наступает на пятки первой морской державе мира Англии. Английские верфи просто кишат германскими шпионами, а курсы немецких подводных лодок по странной случайности то и дело пересекаются с маршрутами новейших английских пароходов. Дискредитация флагмана британского флота «Титаника»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 торпедирован немецкой подводной лодкой, которая сопровождала его рейс. До обнаружения останков «Титаника» доказательств этой версии не было. Помните, именно доктор Баллард первым обнаружил, что на дне лежит не целый, а разломившийся на три части корпус корабля. Торпедная атака объясняет это вполне. А знаменитая рваная пробоина в носовой части лайнера ее никак не мог причинить айсберг и она слишком далеко от бункера, в котором горел уголь говорят, что эта дыра могла образоваться в момент удара корпуса о грунт Титаник при затоплении сломался выносовая часть значит, планировала скорость была очень высокой действительно около 60 километров в час это скорость очень большая. Вот. и когда он коснулся дна, то он вот сломался в районе надстройки, надломился корпус, и в связи с этим, значит, образовалась вот эта большая дыра, большая, как будто бы пробоина, но это не пробоина, потому что э, спереди э, как бы крыло вот такое вот выступает и дальше уже пробоина. Это видно, что это перелом корпуса.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 Мы рассмотрели основные версии причин гибели «Титаника», от официальной до самых сенсационных, стараясь быть беспристрастными. Теперь каждый вправе отдать предпочтение любой из версий. Нам же осталось только рассказать о том, как повели себя главные участники трагедии в самый страшный момент катастрофы. Смытый волной и державшийся за шлюпку капитан Смит произнес, «Я последую за кораблем»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 Из вип-пассажиров мужчин не спасся никто. Все они подчинились приказу капитана «Шлюпки, женщины и дети». Только Брюс Исмой, протолкавшись сквозь толпу мужчин, сумел таки получить место в шлюпке. Он спас свою жизнь, но до конца дней так и не смог отмыться от позора. Еще совсем немного соленая вода и ржавчина превратят красавец-лайнер в огромную груду трухи, разрушающуюся. От любого прикосновения И так уж ли важно человечеству Почему и что за корабль Покоится на дне Ведь этот корабль Печальный символ его непомерной гордыни И у этого символа Только одно имя Титаник